В России высшее образование считается точкой входа во взрослую жизнь, и ежегодно сотни тысяч выпускников штурмуют вузы. Будущие студенты имеют возможность поступить как на бюджет, так и на коммерцию. Однако, с каждым годом бюджетные места все сокращают, поэтому большинству приходится все же прибегать ко второй форме обучения. Если за учебу приходится платить, то вложения должны окупаться, не так ли? Диплом должен расширять перспективы своего обладателя, то есть давать гарантию на трудоустройство с более высоким уровнем заработной платы. Также хороший диплом предполагает возможность трудоустройства по всему миру. Напомним, что на 2012 год в рейтинге стран мира по расходу на образование из 153 стран Россия занимает лишь 98 место, то есть тратит 4,1% денег из казны. Так или иначе, по расследованиям РБК с 2013 года расходы на образование неуклонно снижаются. Более чем в 7 раз упали расходы на среднепрофессиональное образование, в 25 раз на дошкольное образование. Расходы на общее образование сократились почти в 10 раз, в полтора раза упали расходы на высшее образование с 2013 по 2019 год, а также вдвое снизится на переподготовку и повышение квалификации. Отсюда выливается первый минус образования в России – его финансирование. Например, Гарвардский университет со своими двумя миллиардами долларов в год может позволить себе любого специалиста и самую современную материально-техническую базу. Скромное финансирование российских вузов позволяет им только поддерживать свое существование. Вторая причина низкого рейтинга российского образования в мире состоит почти в полном отсутствии практики, проводимой российскими вузами научной работы. Исследования и внедрение ⁇ главное направление деятельности европейских и западных университетов. Например, правительство Великобритании поставив задачу поддерживать национальную экономику за счет торговли знаниями. Поставила размер бюджета того или иного университета в зависимости не от количества его студентов, а от успешности научных разработок. Так же дело обстоит и в США. По этой причине американские и британские вузы в списке лучших вузов мира. Именно в США существует степень мастера профессиональных наук, подразумевающая два года после дипломной подготовки по техническим специальностям и дополнительное изучение таких дисциплин, как бизнес-процессы, управление проектами, интеллектуальная собственность, экономика и финансы. Ведь мало создать инновационную разработку, ее надо еще и выгодно продать. Российские же вузы по-прежнему занимаются в лучшем случае теорией. Также в вузах России львиная доля преподавательского состава занята на полную ставку. На Западе ситуация совсем иная. Там преподаватели – это практикующие специалисты, читающие лекции в вузах. А значит, курс обучения включает в себя не только теорию, но и самую современную практику. Отсутствие ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В разноязычной Европе практически в каждом УЗЕ есть программы на английском языке. Более того, в Азии английские программы появляются все чаще и чаще, что позволяет ей наращивать свои позиции в международных рейтингах. Таким образом, достигаются сразу три цели. Расширяется возможность трудоустройства своих собственных студентов. Пополняется бюджет учебных заведений за счет иностранных абитуриентов. Повышается престижность заведения за счет привлечения иностранных преподавателей. В нашей стране ничего похожего и близко нет. Сам же уровень преподавания английского языка оставляет желать лучшего. Это значительно снижает студенческую мобильность и международную конкурентоспособность наших дипломов. В итоге наши программы вряд ли кого-то могут привлечь, разве что студентов Средней Азии. Отсутствие гибкости, статичность программ обучения. Мы живем в стремительно развивающемся вперед мире. Развиваются технологии и на них быстро реагирует рынок труда, требуются новые навыки и умения, появляются новые специальности и профессии. Европейские образовательные учреждения также не теряют времени и подстраиваются под спрос рынка труда. Так, каждая четвертая из 60 тысяч дисциплин, предлагаемых в Англии, появилась в последние годы. Например, новые медиа – это совмещение музыки, трехмерной графики и анимации, информационные технологии для здравоохранения ну или же GR, это специалист по связанным госорганами. Программы российских вузов крайне тяжело модернизируются, а молодые специалисты, освоившие новые технологии, не стремятся преподавать в вузах. Низкий уровень зарплаты способствует тому, что основа преподавательского состава в российских вузах – это профессора советской эпохи. Более молодое поколение в такой низкооплачиваемой работе не заинтересовано. Еще один минус – это отсутствие четкого разграничения на профессиональное высшее образование и академическое. Всем давно известно, что высшее образование в России – это, скорее всего, больше признак статусности, успешности и способ избежания армии. Студенты идут именно к диплому, а не к знаниям. Для них образование – это диплом. Порой студентам и их родителям абсолютно не важно, где именно будет проходить обучение. Практически любой уст называется университетом или на ходу конец академии. На западе иначе. Там есть четкое разделение на колледжи и университеты. Первые дают узкую профессиональную подготовку. Вторые фундаментальное академическое образование. Университетов на Западе мало, а требования к студентам очень жесткие. Также одним из самых больших минусов является низкий уровень развития инфраструктуры и сервиса. Современное учебное заведение обязано быть удобным для студентов, располагать благоустроенным общежитием, спортивными комплексами, местами проведения досуга, сетью общепита и прочим. Сегодня трудно представить себе университет без прямого онлайн-общения между студентами и преподавателями без доступа к виртуальным библиотекам и лекциям через интернет. Разве это похоже на российские вузы? Куча сплошной теории, забивающей мозг, шаблонное обучение из года в год ведет не к развитию, а к деградации личности и резорности знаний. Прозрение приходит лишь на первом собеседовании, где оказывается, что никому не интересны их оценки, даже про специальность не спросят. Тогда ради чего все это? Друзья, спасибо за просмотр! Оставляйте ваши комментарии, делитесь этим видео с своими друзьями и до скорого!